И всем привет, с вами Провентер, сегодня мой игрок в симулятор джетпака. Я уже накопил 80, мы, мы не полетим, потому что мы тогда просто потратим. Такой. А, опять потратил. Надо пойти продать купить питомца получше. А потом уже можно купить, открыть джетпак. Покупаем лучшего. Ну, лучше. О, это лучше, чем это, как сказать, медведя. Или не медведь. Вот Б. Это минал, этого минал. Теперь чики надо поминать, вот, Уже лучше. А я вот этих питомцев сна, они где-то выше. А каком острове я не, не помню. Ладно, так. А мы уже быстро получим десятку. За несколько секунд. Это уже хорошо. Можем быстро подавать этим... Это топливо. Это тоже хорошо, еще лучше. Так, тут батарея завалялась. Никто не будет против, если я возьму. Так, кол, это значит эм, уголь. Позабыл, как называется. Да, он так сделал. 300. Еще купаем, покупаем. Так, кто теперь будет? А, тоже такое же. А, максимум место. Так. Обезьяну давай, уберем. Во. Еще лучше стало. Во, какая банда. Только зайца надо осталось поменять. И все. Будет как дома. Ну, ну, лучше будет. А не как дома. Мы сейчас зарабатываем очень быстро. Кстати. Так, до конца-до конца. Надо еще купить питомца одного, а потом уже или два таких питомца купить. Или два, ой, или один апгрейд чатпака. Я пока что накоплю на все это, а вы пока что, вам будет как будто одна секунда. Ну, просто сейчас проверяю. Так, я продолжаю, я уже накопил 300, могу купить нового питомца. Ну, опять поскорее. А, это самый лучший, походу. Или что? Я все равно ничего не понял. Так. Рейр. Рейр. Это 2 и 2. Это 1 и 1. А это 1 и 2. Значит, это лучше. Рейр. Так, посмотрите, как быстро мы будем собирать. Опа. Все, очень быстро. Раньше надолго так собирались с первым питомцем. Но мы уже развиваемся, почти до второго дошли. острова Так, сейчас буду копить 700. 700. Или может просто потратить все. И там уже купить. Лучше потрачу все, куплю. Все, я накопил на, на новый шутпак Ой, на улучшение четпака. И сейчас Я полючу полю, полю, полю, Полючу В следующий мир Ну, наконец-то Сейчас я насобираю Очень много Этих штук Ну, батарейк Топливо, и я буду на первом месте ну скоро это где-то через пять лет ладно все равно надо верить в себя запомнить даже тогда когда у вас нету шансов все равно верьте в себя так дальше собираем опять чем дальше, чем выше, чем больше. Так, дальше. Оттуда... Нет, нет, нет, нет. Да ну... А давай просто так полетим. Все. опа. Хм. Так, это так собираем, потом это собираем, потом это так собираем, потом это, собираем, потом... Это, потом Батарея, потом эта батарея, потом эта батарея, потом это. Так, все. Я надеюсь, до, до этого мы дойдем. во Ну, все, мы почти дошли. Я до сюда раньше доходил, но мне не хватило капельку. Сейчас насобираю 100, то есть 160, и полетели. Посмотрим, что там. Давай. Опа. Что мне тут? Нельзя даже ничего не делать. ой о Ладно. Буду пытаться прокачивать дальше. Ладно. Так. Насобираю еще раз 700. И вам все это покажу. Ой. Все, я уже накопил. Даже больше, 770, ой, 74. Ну, покупаем. Ого, какое яйцо хорошее. О, оказывается, я перепутал с тем. Так, а тут? Как, кто это? Рейер? Э, почти самый лучший. Опа. Так. 1, 2, 1, 2. Ну, давай это, я, я этого не понимаю. На этого меняем. Во. Смотрите, какая у меня уже банда. Этот, этот, этот, этот и этот. Это супер банда. Смотрите, как быстро. За две секунды просто. Оп, оп, оп, оп. Понятно? Вот почему я и прокачиваю именно этих питомцев. Я тогда буду быстро все получать и все делать. Без питомцев тут никак. Так, собираем вот столько и и как сказать? Не... Ну и копим, по А не, не, это. А копим на второй левел сто сто четыре Все, я уже накопил семьсот. И что я там говорила? Я просто уже забыл. Так. Опа, это кто? А, это лучше или слабее? А, это самый начальный. Ну, давай посмотрим. Так, стой. Так, 2,2. 2, а у этих 1,2. Ну, значит, пусть будет так. 1,2. Ну, окей. Смотрите уже, как быстро я все делаю. Вот десятка. Просто так иду. Опа, все, сразу же. А вот так, иду, иду, иду. Ничего не на батарею. Ой, на, на эту десятку уголь. И собрал. Могу просто так ходить, ходить, ходить, сколько захочу. И все, очень быстро я буду зарабатывать. Тоже это хорошо. Только минус то, что мне надо прокачать Jetpack. Ну ладно. И всем пока. С вами был Провантар Салнухин. Сегодня мы играем в симулятор Jetpack. Это вроде была третья серия. А пока что я капельку пособираю, ну когда еще таймер идет и от не таймер.